Всем привет! С вами Макс Репьев и до сих пор очень много людей задаются вопросом, как вообще формируется цена в Сочи и почему эконом, комфорт, бизнес и элит могут вообще стоить одинаково. Но для начала я хочу попросить вас подписаться на наш телеграм и вконтакте, где мы оперативно выставляем срочные предложения и новости про недвижимость. Ссылочки будут указаны внизу. Господа, подпишитесь, там действительно много что интересного. И первый фактор – это локация. Первым и вообще главенствующим фактором в ценообразовании, Сочи является именно локация. И именно поэтому эконом у моря может стоить дороже, чем бизнес на расстоянии в 5 километрах от него. Цена формируется от моря вглубь в город, так как это курортный город и притяжением является именно море. Большинство людей хотят выйти и сразу оказаться у воды. Поэтому локация первая. Второй фактор – это инфраструктура. И центр Сочи, центр Адлера, Сириус и Красная Поляна стоят во главе районов по стоимости квадратного метра. Из-за обилия инфраструктуры, как жизненной, деловой, так и развлекательной, остальные районы в большей или меньшей степени уступают в инфраструктуре, поэтому средняя цена квадратного метра там ниже. Третий фактор – это рельеф местности. Так как основные покупатели недвижимости Сочи – люди со всей страны, а страна у нас в основном ровная, то предпочтение сначала уходят к районам на равнине а потом уже люди уходят в горы поэтому равнина стоит дороже чем горы следующий фактор это формат недвижимости и здесь я имею в виду апартаменты для сдачи или квартиры апартаменты в комплексе с доверительным управлением будут стоить раза в два в полтора может быть дороже чем квартира в доме напротив так как недвижимость используется в основном для сдачи и заточена на получение дохода в посуточную аренду в конкретном отеле и оператор дает вам сервис по доверительному управлению и зачастую маленький номер в отеле пусть и даже 20 квадратных метров принесет больше дохода чем квартира 36 метров в доме напротив и окупится она быстрее так как у оператора есть собственная база клиентов как обычных так и корпоративных настроенная реклама отлаженный персонал отеля уборка внутренний сервис без всяких заморочек для арендатора а вот участника с квартиры в арсенале есть только авито и сервис который сильно не дотягивает по обслуживанию отеля Посуточная аренда, она сильно выгоднее, но и сильно сложнее. Но вообще про апартаменты, именно какие можно покупать, а какие не стоят, мы с вами поговорим в следующий раз, в следующем видео подготовим. Пятый фактор – это класс и наполнение самого комплекса. Понятно, что если в комплексе есть бассейны, консьерж, охрана, кафе, магазины, детская инфраструктура, сады для прогулок, то стоимость в нем выше, чем у комплекса, где этого всего нет. Но вы помните, да, что эконом у моря, может стоить дороже, чем бизнес на периферии. Просто потому, что он ближе к морю. И все. Шестой фактор. Площадь самой недвижимости. Чем больше площадь, тем, соответственно, меньше стоимость квадратного метра. И самые дорогие по стоимости за квадратный метр – это студии, а самые дешевые – это трех-четырехкомнатные квартиры. Ну и финальный фактор – Самый, наверное, больной – это адекватность продавца. И в последнее время мы видим большое количество предложений по цене, выставленные по принципу «я столько хочу». Или «мне нужно продать одну тут и на эти деньги купить две там». Поэтому такая цена. И на сегодняшний день мы боремся с такими продавцами, спуская их на землю аргументами по ценам на недвижимость в Сочи. И то, что действительно адекватно стоит, то продается в течение месяца. При этом без разницы, сколько стоит объект. 10 миллионов или 400. На этом все. Надеюсь, информация была для вас полезна и пригодится вам в будущем. Я еще раз попрошу вас подписаться на наш Телеграм и ВКонтакте, потому что мы действительно стараемся и выгружаем туда оперативную и срочную информацию. С вами был я, Макс Репьев. Не забывайте ставить лайк и подписываться на этот канал рекомендовать этот канал своим друзьям возможно они для себя здесь подчеркнут что-то полезное вам удачи хорошего настроения всех благ и пока!